Я вяжу руку. Есть ли какие-нибудь продукты, будь то пищевые, либо бытовые, от которых ты сам отказался, будучи химиком и зная перед? А, я скажу честно, а, я перестал, перестал наоборот бояться пить колу. Вот, потому что, ну, если честно, то, с чем я имею. Дело в обычной жизни моей на работе совсем не стоит рядом с той опасностью, которой как бы несет мне кола. А, да, предупреждаю, что колу лучше не пить, у кого гастрит и повышенная кислотность, но мне хорошо, мне неплохо. А, давайте по часовой стрелке. А что это за подозрительные добавки пищевые? Пищевые добавки, вот эти вот Е, это всего лишь… Это что ж подозр... с, uh, Внизу подозрительные, что это? Подозрительные. А, подозрительные? Если честно, я все эти не прорабатывал, я начал сверху, да, это очевидно, что нужно начинать сверху, поэтому я, по-моему, даже опасные. Э, где-то здесь еще есть разрыхлитель для теста который, вот вы нагреваете разрыхлитель для теста, он просто улетучивается, на самом деле от него в идеале ничего не должно оставаться, но он здесь есть, он внезапно как-то опять... Это про да, Нет, разрыхлитель — это гидрокарбонат аммония. Вот это то, что ты говорил в про и Да, про аммиак. Да, как бы содержится в разрыхлителях для тоже Да-да-да, опять два в одном. И так она делается, если помните, э, как это, мясо добавляется, вернее, в отходы, это даже не мясо, это отходы, э, был суд, как говорится, над Макдональдсом, вернее, наоборот, Макдональдс подал суд над одним поваром, который доказал, что их розовая слизь, как он выразился, э, из которой делаются бургеры, э, добывается с помощью этих добавок э, аммиака, короче, Славик, прекрати, пока, сейчас. Я, я забыл. А, а в чем а просто? Это я уже забыл. А. А. Да, вот я хотел бы еще чуть-чуть насчет мяса, там уже раз тема затронулась. А в... розовое мясо. Но я вот насчет этого точно не знаю, но я знаю насчет глутамата. Всеми печально известны глутамата, который добавляют в различные там добавки для того, чтобы сделать им какой-то ну, вкус. Это практически соль. А, там солей там... много. Ну да. Ну да. Те, которые продают, на подъездах написано соль там. Нет, нет, абсолютно нет. Это, это соль другой кислоты, которая также... Кстати, э... Какое у тебя образование? Я химик. Внезапно я химик. Нет. Каразина. Ага. Спасибо. Да. Это был вопрос, да? Про розовое мясо. Хорошо. А, да. Вопрос. А вода, как взаимодействует вода с пластиком, который купил? Ну, вот у нас вся вода сейчас в классике, конечно. Да, вот недавно я даже видел вопрос там про какой-то полимер, который внезапно вымывается водой. На самом деле э -э, э, врать о том, что какое-то есть вещество, которое не растворяется в воде, нельзя. То есть э, все в какой-то мере везде растворяется. То есть да, вы можете пить воду, в которой... Хоть одна молекула, но этого полимерчика либо частью, либо как-то еще будет присутствовать и так далее. Но опять же, вопрос в количестве. Поскольку у вас там ее просто почти ноль, то из пластика можно пить воду, если это не ацетон. Да. Мы как-то выращивали пшеницу и брали разные виды воды, там, структурированную, заваленную, всякую прочую, вот, она группу, она вот. И вот у нас на воде из микроволновки, которые мы кипятили в микроволновке каждый день, были лучшие всходы, вот. А люди, которые... Я думаю приблизительно то же, что и о пищевых добавках, об истерии. То есть вода – кран, может, это жидкость. Сама по себе структуры памяти она иметь не имеет и не должна иметь, потому что это обыкновенное химическое вещество. Это обыкновенная жидкость, молекулы, которая друг с другом постоянно меняется, вне зависимости от того, говорите, Гитлер или любовь. Вот. А какое отношение имеет любовь к химии? Большое. Любовь – это химия, да. Гитлер – это тоже был химическим смесью химических веществ. Все химия. Да-да. Ты сказал, что химофобия, она идет со школы. Вот как лучше, может быть, изменить программу, как лучше доносить информацию, чтобы вот, снизить такую тенденцию? А? А, а здесь есть учителя химии? Или учителя школьные, нет? Да, надо поменять всех учителей. Потому что давайте посмотрим реальности в глаза. Вы знаете, какая зарплата у учителей? Чуть ниже или около того, как зарплата у ученых. Вот, но проблема в том, что в науку идут люди, которые обычно хотят и знают, чем они будут заниматься. Если выпускник, допустим, химфака того же, ему нужно пойти куда-то на работу, у него и у него там средние троечки были в университете, то у него два варианта. Первый школа, второй Барабашова. Вот, к сожалению, это так. Но вот представьте, что сейчас... Как бы не ругали все это советское образование, но тем не менее, вот учителя, которые учились еще там, учились еще в начале независимой Украины, они еще как-то держат планку. Сейчас, потому что зарплаты были хорошие, дело не в том, что какая-то страна была или еще что-то, дело в том, что зарплата была нормальная. Сейчас же, поскольку зарплаты очень-очень-очень низкие, туда просто никто не идет, идут те, которые хотят хоть какие-то деньги, хотя это не деньги. Да. Почему вина хранят в бутылках именно, а именно на стеклянных? А это, это вопрос к Самиле, <laughs> а не к химикам. Да. А, ты упомянула про Какое твое отношение вообще к вот этому созданному искусству? не, ну, не чему-то вроде того? Значит, вот если честно, когда я первый раз увидел вот это органик food, я думаю… Стоп, вся же еда органическая, но вот, да, узнал я, что это именно такое не так давно, потому что я не сильно в этом копался, мне это не надо, но, знаете, у меня отношение такое же, как к траве где-нибудь на Галапаговских островах, мне все равно. То есть, если, если есть люди, которые едят органик фуд, это их проблема, то есть это их выбор. Если есть люди, которые не едят органик фуд, это тоже их проблема. Знаешь, -то... Я? Я... Ни человека, который едой. Не, почему? А... А вот Ну да, вот. Да ладно, есть люди, которые соль хавают. Соль хавают, да, а откуда всякое другое? Ну как, это тоже органик. То есть, с точки зрения химии соль, это тоже органический. Это... Нет, это не органика. Это который для космонавтов, да, вот это? Соль много Так соя или соль был вопрос? солин а, нет, я такого не знаю. Я не пищевик. Не надо мне задать Давайте вопрос. Это вот к нему, по идее. А насколько, например, те же витамины, полученные химическим путем, отличаются от тех, которые есть в организме? Я сейчас очень пожалел, что я не вставил картинку а, ванилин а, природный, ванилин ГМО, ванилин искусственный. Никакой разницы. А, есть одна проблема, лишь с витамином В12 его очень сложно синтезировать. Очень, просто, очень сложно синтезировать, поэтому э, основная проблема сейчас э, во многом печевой промышленности в том, что э, нельзя создать искусственный B12, поэтому его надо откуда-то доставать, к, к счастью или к сожалению, ему его, его нас, нам надо очень мало сколько падежей, кошмар. Да. Витамины, попадая в организм человека, в принципе, не усваиваются. Но сейчас, например, вот есть марка соков, которые добавляют почти в каждый, допустим, тот же витамин С. Хорошо. <связать> <связать> Молодцы. <связать> Но витамин С усваивается, и в связи с этим в организме его, наоборот, избыток. Вопрос, производители крови или нет? Это вопрос к производителям, я химича. Да? можно я отвечу на него? Маркин? Да. <соцентрический> ну, что касается не, не не С, э, он легко выводится из организма. поэтому даже если пить его сверх он в сверху уходит. То С, да, там, да, а как уже передо... Передо сего, а перед с разгадинкой. Это нужно постараться. Ну, постараться можно, и... Да, вот там девушка уже два раза пытается поднять руку, да. А так лучше понять, где индивидуация можно лезть, где нельзя. Вопрос там, например, те же ей. Я слушала историю про то, как. Один вот знак, какое-то время какая-то была промышленная поломка, и ФТОР вытек, вытек, вытек в реку, и после этого он дал, сделал маркетинговую кампанию, которая попросила научных деятелей сделать публикацию о том, что ФТОР болезнет без зубов. Вот. А, я могу на это отреагировать с двух сторон. Во Тут, я так понимаю, два вопроса было. Первое, можно верить тем публикациям, которые под собой имеют основу в каких-то хороших научных журналах, лицензируемых научных журналах, да. Ну, обычно их список там где-нибудь да есть, у них есть какие-то характеристики, подтверждающие, что они хорошие научные журналы. Насчет Фтора, да. Э в принципе, без фтора нам будет плохо, потому что фтор содержится в наших зубах, поэтому зубную пасту с этим вторидами постоянно рекламируют, да, но а, процент фтора, который поглощается из зубной пасты, из той воды, которая там, втор как-то вытек, как он мог вытечь, если это газ, и в нем вода горит, если вы услышите, что это, эта вода была авторирована, не пейте ее. Да, там пищевые добавки. Да. У кого-то в квартире водяной крана грязная и воняет, у кого-то совершенно прозрачная вода и без запаха. Опять какие-то вопросы на два можно подразделить. То есть, то есть, во-первых, то есть, ну, по, по поводу крана вопрос в том, как очищают эту воду. То есть, есть если воду не очищать, в ней там появляются микроорганизмы, всякое плохое. Рано говорить это на середине ответа просто. Так вот. Так вот э, если воду хлорируют, как в, наш, в нашей стране, да, пить ее можно, но мало. Опять же, вопрос в том, сколько ее выпить. Ее надо не 10 литров выпить, чтобы умереть, немного меньше. Если воду озонируют, как это делают, допустим, либо в Артеке, либо на Западе то ее, в принципе, ну все видели, да, американские фильмы, когда они пошли на кухню, открыли кран, набрали, выпили. Я там каждого утра. А скажи, пожалуйста, а есть ли какой-нибудь а какой бытовой способ, чтобы вода... Чтобы вода что? Чтобы вода, да, как бы вышла. Спасибо. Ага, можно пить воду эту или нет, да? Не, понятно, что не, не, не Лорку вывести. Так, а в чем вопрос? Как, как вывести хлор из воды? Как, как вывести хлор из воды, вы кипятить это все надо. Кипяченую воду, ты ж, чай пьешь, наверное, да? Как-то не паришься. Что там, хлор? Да. Я же боюсь. Все эти добавки и прочее, они сами по себе не приводят э, каких-то проблемы, все зависит от количества. Но тут вопрос о несознательности производителя. При производстве всех тех химических компонентов у нас побочные продукты, проблемы с очисткой реактивов и компонентов, которые живут в производстве. И вот э, мне совет как химика, э, как мы можем определить... Э, и защитить себя от некачественных продуктов, которые используют в себе э, низкокачественный сырье. Можем ли мы как-то определить плохих производителей? чтобы нашу? Обычно плохие производители, насколько я знаю, долго на рынке не держатся. Во-вторых, есть разные аудиторские штуки которые помогают все это определить. В-третьих, обычно все-таки химики работают на славу, особенно если это касается пищевой либо фармацевтической промышленности. То есть там ведется очень подробный анализ всего, что содержится в той же там либо кашке, либо воде, либо анальгине. То есть там регламентируется строго содержание того-то, того-то, того-то. А, но, конечно, есть следы того-то, обычно даже вот на пищевых всяких этих пишут, да, в шоколадку. Шоколадку обычно покупаешь, а там хоп может содержать следы арахиса, изюма, бла-бла-бла-бла. Вот. Но, тем не менее, конечно, производственные эксцессы какие-то случаются. Но если они случатся и кто-то умрет, то компании обычно больше нет. Поэтому, скажем так, легче выиграть в лотерею, чем отравиться от того, что мы сейчас едим. Серьезно. Хотя, да, бывают такие моменты, когда вот в Китае, там, по-моему, 10 лет назад был в еду добавляли... Уже не помню сейчас ходу как называется этот химикат, много потравилось, было очень большое уголовное следствие. Понятно, что компаниям самим невыгодно это делать, потому что с ними будет тягаться, много денег потеряют, поэтому у них на, выгоде, на выходе обязательно тщательный аналитический контроль всего, чего они выпускают. То есть основная угроза у нас все-таки не от, химии, а от человека, который... Конечно. Да, да. -да. У меня вопрос такой, он раньше озвучивался очень большими средствами массовой информации, возможно даже в жёлтых источниках. Как, что такое как ты относишься к аммонию лаурилсульфату? А, вот эта штука, которая в шампунях, да? Да, и не только. Ну хорошо, да, во всяких вот этих мылах и... Из чего она добывается и как она производится? Добывается она, насколько я помню, в основном синтетическим путем. А, насколько я знаю, опять же, я там не... Не технолог. Не технолог, да, не... Не Ты гемик, я да, да, да, да, да, точно. Вот, но, но а, да, есть множество исследований в рецензируемых научных журналах, что вот это лауреал-сульфаут и лауретсульфат влияют на качество кожи головы, появляется перхоть, выпадают волосы. Но не и вообще я больше спросил, как ты к нему относишься, и был ли у тебя с ним опыт. Скажу по секрету, у меня с ним достаточно частый опыт, когда я мою голову. Да. Нет, все хорошо, волосы выпадают, а, но, но это возрастное. Как ты относишься к <свят> детям? Я отношусь нормально, я, не, я пью колу, помнишь? <свят> нет, еще нет, но все-таки мне интересно, вот ты рассматривал его вот в своей практике. Я не рассматривал его. Просто про него писали, очень много свидетельствовали, что он действительно там как... Действует очень плохо на человеческую голову, да, там на Раз у тебя опыт был, ты замечал, как гимик, что. А у тебя не был? Ладно, ребят, а? Вопрос. Нет, но все равно, вот Лоурил Сульфа. Можно я Да, он. Просто нет. Да. Да, так.